Здравствуйте, это вас беспокоят по поводу доставки. Мы на этом курсе с вами, с вами будем много тренироваться. Вы будете учиться, я буду демонстрировать, как пользоваться этими приемами. И вы будете производить много изменений в своих мыслительных процессах. Взять от этого курса все, это полгода, сложные условия, и я заплатил очень много. Забудьте об этом. Ваша задача взять из этого курса кое-что, и тот период, через который мы сейчас с вами проходим, для большого количества людей превратится в травму, потому что они будут фокусироваться на том, как окружающий мир лишает их возможностей в разных вариантах, как они себя лишают возможностей в разных вариантах. Поэтому наша с вами задача, одна из таких ну, вот, плоскостей, в которых мы будем двигаться, это то, что вы можете пройти через этот период и через этот опыт, сразу планируя, какие новые способности у меня будут, как я трансформируюсь. И это было действительно разочаровывающе. То есть вы помните, что каждый раз, когда вы не пишете что-то в чат, где-то плачет Макс и Серега. Наша с вами сегодня тема, вы ее уже угадали, это тема, что... Нам надо тревожить других людей. Идея эта в близких отношениях состоит в том, что вы берете одну простую вещь и говорите себе, я из этой херни сейчас сделаю привычку, а там посмотрим, куда нас это приведет. Вот это секта так секта. Как я скучал по живым семинарам.